Добрый день, дорогие друзья! Вы сегодня находитесь на канале Виуст, все про GPS-мониторинг. сегодня мы раскроем такие три очень важные темы. Первая тема, это будет касаться, что же такое абонентская плата и что туда входит. Вторая тема будет, мы сравним бесплатное обслуживание без абонентской платы и с абонентской платой. И третий вопрос, который мы более глобальный, это насущный такой вопрос, как использовать GPS-мониторинг в противогонных целях. Мы разберем виды угодного, мы разберем, как этому можно предотвращать и поговорим о стоимости, сколько же все это стоит. Итак, поехали. Первый вопрос, что же такое абонентская плата и зачем ее платить? Для этого мы разберем бесплатный сервис и платный сервис. Я попытаюсь оперативно писать. Так, что же такое бесплатный сервис? Большая часть, практически у каждой платформы обслуживания GPS-мониторинга есть свои бесплатные программы. Что это такое бесплатно? Это сокращенная версия платной программы для того, чтобы клиент мог попробовать. Это первое касание с функционалом программы. Итак, теперь мы разберем, какие функции может бесплатная программа и платная. Но прежде чем начать разбирать подробно, все-таки хотел бы... Расписать, пояснить, что такое бесплатно. Бесплатно это понятие больше, как в кавычках, разговориться, что это нет оплаты за а, саму программу. Но в каждом GPS-трекере есть карточка мобильного интернета, которую самостоятельный клиент должен пополнять. То есть мы когда говорим бесплатно, это без оплаты за использование программы. Но при этом все-таки оплата карточки мобильного интернета есть, и клиенты ее тоже наплачивают. В случае же с платным сервисом, оплата за мобильный интернет, она входит в стоимость, и поэтому клиент ее не пополняет. Итак, <coughs> сравним две программы, сравним платный и бесплатный сервис. Первый момент. <coughs> в бесплатном сервисе количество объектов. Да? Что такое количество объектов? Это могут быть машины, это могут быть люди, это могут быть э, всевозможные предметы, которые находятся под мониторингом. В бесплатном сервисе это 1-3 объекта, которые могут находиться в одной учетной записи. Многие пытаются хитрить, делать несколько учетных записей, чтобы в каждой было там по 3 и так дальше. Но это неудобно. Открывать, чтобы посмотреть остальные несколько объектов, нужно заходить по другую учетную запись, смотреть. В платном же этом сервисе это... Неограниченное количество пользователей, объектов, автомобилей, которые могут находиться в одной черной записи. Второй момент. Это <coughs> срок хранения данных. Что это за пункт? Это срок статистики, которую вы можете поднять и посмотреть в данных видах программы. Это история поездок, история, история посещений, стоянки, остановки. То есть все... Всю статистику, что происходило с транспортным средством или с другим объектом за время отслеживания. В бесплатном сервисе это до одного месяца, в платном сервисе это до 12 месяцев. При этом при этом это, это, это, этот срок можно продлить за счет того, что сохранение предыдущих 12 месяцев в форме не режиме онлайн, а не в режиме онлайн, а в закодированных лог файлах, которые могут храниться просто отдельно на сервере и потом подниматься по необходимости. Итак, третий момент. <coughs> третий пункт, по которым мы сделаем сравнительную характеристику. Количество отчетов. Количество отчетов. Что я имею в виду под словом отчета? Отчет это каждая функция это отдельный отчет. Это может быть отчет по движению. Отчет по стоянкам, по установкам, по вхождению в какие-то геозоны, по выходу из этих геозон. И, в общем, разнообразные показатели, которые может снимать э, данная программа. В бесплатных сервисах тако, такие отчеты могут быть от 1 до 5. Платных, в платном сервисе это может быть ну, в районе 250. Отчетов и показателей анализироваться одновременно. Четвертый момент, самый важный, который, который самый основной для принятия решения, который и служит э, вот этим э, индикатором, по которому принимать решение это, это называется контроль топлива. В бесплатных сервисах практически у всех данная функция ограничена. И когда она предусмотрена, но он ограничена, она не работает. Когда клиент выбирает контроль топлива, его просят перейти в про версию Платную версию. То есть здесь данная функция э, недоступна. То здесь же она есть. Пятый момент завершающий. Э, мы скажем так, ограничимся всего пяти пунктами. Э, это пункт завершающий, ну, не основной, мы не будем долго это расписывать. Всего возьмем пять пунктов. Первый это сертификация в Бесплатном сервисе она отсутствует. В платном сервисе она есть. Что такое сертификация? Сертификация это сертифицированная программа обеспечения в Украине в частности, которая дает возможность официально использовать показания GPS мониторинга. И соответственно для бухгалтерии, для других органов ссылаться на составление разных документов. Соответственно приобретать для юридических лиц. Чтобы подвести черту и сделать итог при выборе для, для кого это подходит бесплатный платный сервис, бесплатный сервис подходит так называемым людям, физическим лицам, у которых или предприятиям даже да, у которых один, две, три машины. Да, это с маленьким парком, которым не нужна большая статистика, просто хотят контролировать. Машину в режиме реального времени не больше. Платный сервис уже, и здесь же нет контроля топлива. А в платном сервисе это уже большие автопарки, ну что такое большие, от 5 единиц транспорта. Это с легковыми, грузовыми и так дальше, которые уже хотят анализировать, анализировать, собирать статистику, делать выводы, сравнивать. Экспериментировать, путевые листы заполнять и вести, скажем так, основная задача платного сервиса это уменьшить затраты на содержание транспорта. В принципе, ответил на эти вопросы, теперь разберем, теперь разберем подробнее, что же входит в стоимость и сколько стоит абонентская плата в платном сервисе. В предыдущем с вами блоке мы разобрали, что такое бесплатный сервис, что такое платный. Теперь рассматриваем только платный сервис и что туда входит. Буду рассказывать на примере нашей компании, чтобы было понятно, что предоставляем мы и что это входит. Итак, Итак первый момент, и каждый пункт я поясню. Первый момент, что, что такое монетская плата.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 для того, чтобы можно было использовать вне офиса, с, там, с плохим интернетом и для оперативной передачи данных. В мобильном приложении идет всего три показателя. Это можно построить, где транспорт идет в режиме реального времени, за период и построить, посмотреть, где он находится сейчас. Также немаловажная функция мобильного приложения это идет анализ вождения водителем.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 По, судя по количеству того, что дается в, в эту стоимость, эта стоимость очень даже маленькая. Теперь подробно разберем, какие бывают угоны. Угоны автомобилей в своей сложности делятся на две, на две категории. Первая категория – это человеческий, человеческий фактор. Вторая категория – это механический что же такое человеческий фактор при угоне автомобиля? Это, это с помощью разных уловок и махинаций вытащить, так, так скажем, вытащить или выманить владельца автомобиля из его транспортного средства. Данная, данная механика, она является за счет того, что она очень проста, поэтому пользуется популярностью угонщиков. Итак, разберем, какие есть случаи, какие махинации используют угонщики для воровства автомобилей. Мы разберем 5-6 самых популярных случаев для того, чтобы мы, для того, чтобы вы могли избежать этих случаев, если у вас попадается такой пути. Я сейчас схематически нарисую автомобиль, вид сверху. При э, данного вида угонов обычно используются два человека. Э, итак, первый случай, который самый распространенный. Первый человек, угонщик, проходя мимо автомобиля, наклеивает какую-то этикетку или бумажку, приклеивает заднему стеклу. Итак, проходя мимо, он наклеил обычно там этикетку какую-то, или жвачку, или э, обвертку от э, конфеты, вот приклеил, Побежал а. дальше. Э -э водитель, что Действие водителя. Он это увидел. Это специально сделано. Обычно еще там стучат а. в, в автомобиль. Э -э в стекло и так дальше. Э -э так как автомобиль уже заведен. Ну, водитель понимает, что убрать эту этикетку. Секундное дело. Соответственно, он выходит. Выходит из автомобиля, чтобы ее так, э извлечь. При этом в 90... В 99,9 случаях автомобиль остается э, заведенным. В момент, когда водитель подошел и убрал данную этикетку и взлет, здесь в это время заскакивает злоумышленник, садится за руль и угоняет автомобиль. Данная процедура занимает практически несколько секунд. В 30 секунд это можно вложиться, скажем, и многие... Многие этим пользуются в данном случае. Совет, когда к вам что-то наклеили, что-то сделали, не обращайте на это внимания. Или заглушите данный автомобиль, возьмите ключи с собой. Еще одним распространенным случаем, это когда, здесь я изображу вот так, зеркала. Зеркала заднего вида. Что делают, тоже злоумышленник проходит или отсюда, или отсюда, и берет нарочно, я сейчас нарисую зеркало заднего вида, вид сверху. Вот так оно происходит. Проходя мимо злоумышленник номер один отодвигает сдвигает это зеркало или закрывает вовнутрь или наружу. Данные зеркала в этом месте не не закреплены. Они имеют скажем так или автоматический ход или то есть у них есть люфт для закрытия или открытия. Соответственно когда он когда, опять же, автомобиль при этом заведен, да, то есть они его поджидают, автомобиль заведен, пробегая мимо, он его закрыл или открыл это зеркало. Соответственно, водитель, видя данную ситуацию, ему нужно это исправить. Соответственно, водитель также сам выходит его поправить, это зеркало. Это тоже занимает несколько секунд, чтобы войти. В это время злоумышленник номер два тоже садится за прояву автомобиль и уезжает. Это у нас выхлопная труба, или так называемый фаркоп для буксировки. Что делают злоумышленники, они берут жестяные банки от пива или других напитков и собирают их в, в такую связку. Вешают с помощью проволоки под, или на выхлопную трубу, или на фаркоп, крючок, буксировки и, скажем так, прячут от лаз, прячут ее по автомобилю. Владелец автомобиля ничего не подозревает, и не видя это, проходим потому что эта конструкция находится под, под автомобилем. Садясь в автомобиль, заводит его и начинает ехать. Проехав несколько 10-20 метров, он понимает, что сзади автомобиля идет грохот. Понимая то, что у него и, и, там, или пробито стекло, или какая-то запчасть отпала, или колесо спустилось, Каждый э, автовладелец или водитель останавливается, чтобы посмотреть. То есть выходит водитель, и чтобы посмотреть, что же там сзади. В и 99,9% практически в 100% случаев автомобиль остается заведенный. Ситуация та же. В это время э, зло злоумышленник там, один или два запрыгивает автомобиль и уезжает. Это переднее стекло автомобиля это у нас дворники что делают <coughs> грабители они под дворники засовывают поддельную купюру сложенную несколько раз доллар или так дальше, или гривны когда водитель заводит автомобиль он или при обычно там, прочищает стекло от капель и замечает, соответственно, вот эту купюру. Почему ее заметно? Потому что с помощью ее она начнешь ездить вместе с дворником. Поэтому чаще всего водитель тоже понимает, что убрать ее несколько секунд. Да? Поэтому оставляет в этот заведенный в автомобиль и, соответственно, выходит по этой траектории или назад, но чаще всего вперед, Дабы ее убрать. То есть для этого нужно обойти автомобиль. При этом тоже дверь остается открытой. Главнушельник тоже запрыгивает за, за руль и уезжает. Последнюю ситуацию расскажу. В больших городах, где часто используется частный извоз, не служба такси, а частный извоз, где практически подвозят любого пассажира, который поднял руку и голосует. Значит, схематически вот эта дорога, Обочина назовем это Голосуют обычно Обычно это девушки да, Потому что к девушкам больше доверия Остановился Останавливается автомобиль у обочины Открывается окно Спрашивает вам туда по дороге Да, Подвезу и так дальше Что делает девушка Она просит водителя, да, водителя Положить ее сумку в багаж да, это на большой чемодан, салон его не положит, Она говорит, спрашивает, а можно ли положить его в багаж? Что при этом происходит? Водитель обходит сюда, берет чемодан, возвращается и открывает багажник. При этом дверь оставляет и машину заведена. В это время девушка не сюда садится, а оббегает, за руль вскакивает и уезжает. Ситуации простые, банальные, но, тем не менее, они составляют порядка 80% увода автомобилей. Я сейчас принципиально не беру во внимание те, скажем так, ситуации, когда во время, во время движения останавливают какую-то якобы аварию, инсценируют или какие-то подкладывают какие-то предметы или как будто там что-то сбил, Водитель, водители мопеда там бросаются под от колеса автомобиля или какие-то сценировки. В данных ситуациях система GPS-мониторинга вместе с GPS-трекером, если он установлен в автомобиль, поможет по горячим следам э найти автомобиль и проследить его траекторию полета. Да, не исключено, что возможно его в скором-то времени там, заглушат или так дальше, но как бывает из практики. Из практики данный автомобиль угоняет не через весь город, а данный Угнанный автомобиль обычно оставляет э, где-то рядом во дворах, э, рядом в каких-то парковках, э, рядом, скажем так, с местом угона, не гонят его через весь, весь город, чтобы не попасть на э, патрульные полиции. То есть его угоняют недалеко и оставляют заброшенный двор, так называемый, отстойник, чтобы он постоял 2-3 дня, не заберет ли, не найдет ли его, скажем так, владелец. Если в данной ситуации установить GPS-трекер, оперативно можно найти данный автомобиль. То есть, если сравнить со стоимостью порядка там тысяч гривен и со стоимостью автомобиля, это как раз небольшая затрата. Переходим к механическому факту. Что такое механический фактор? Это уже подготовленный угон, это использование. Как происходит данный данный механический фактор? Первым этапом разбирается личинка. Замка автомобиля э, Откручивается или высверливается Или разбирается Потом с помощью отвертки или других приспособлений Открывается автомобиль Вторым этапом э, Обычно э, В большинстве случаев Установлены так называемые сигнализации Пищалки Следующим этапом э, Угонщику нужно открыть капот багажнику И отключить клемму Третий момент с помощью поддельных ключё... ключей, с помощью поддельных считывателей через ОБД-разъемы э, заводят автомобиль и его угоняют. Основной особенностью данного вида угона э, является его сложность, э, является то, что требует специального оборудования. Это его делают уже более профессионалы. Которые уже у них есть подготовленные ключи под, этим, под эти виды автомобилей, под конкретные модели, даже. У них есть специальное оборудование, которое диагностируют, заглушивают и так дальше. Основной особенностью данного угона и основным принципом для угонщика: о том, что они должны вложиться в угон не больше 1-2, максимум 3 минуты. Если в данное время. Они не укладываются, зачастую автомобиль бросается э, и переходит к другим. Как же, скажем так, как этого избежать и что какое оборудование для этого нужно, чтобы, э, скажем так, избежать угона э, с помощью механического, механического и человеческого фактора? Итак, поговорим об оборудовании, которое может использоваться быть в этом случае. Первое, это наш GPS-модуль или GPS-трекер, который мы уже описывали ранее. Я буду здесь писать приблизительную стоимость, чтобы было понимание. GPS-трекер стоит порядка 3200 гривен. И монтаж, буду рядом писать, в районе 400 гривен. В зависимости от разного региона стоит монтаж данного. Что дает GPS-трекер и какие функции он выполняет в данном, в данном комплекте? Первая основная функция это контроль автомобиля в режиме реального времени. Вторая функция это сбор данных со всех датчиков, которые могут, э, скажем так, быть предустановлены. Э, Данные, скажем так, вид оборудования он поможет найти по горячим следам автомобиль до его места стоянки. Вторым самым важным самым интересным фактором, который используется. Это иммобилайзер. Это приблизительно выглядит он... Это кно... euh, небольшое устройство, которое имеет там, 4, 6 или 8 кнопок. Это так называемый пароль. Да? То есть, устанавливается в автомобиле и не дает зависеть автомобилю без ввода собственникам пароля. Если данный пароль не введен, автомобиль не заводится. Не заводится. И когда, и когда собственник автомобиля вышел из него, да, вышел из него э, и забыл, скажем так, ввести этот пароль, в течение 30 секунд он становится на охрану самостоятельно. Третий пункт. Реле блокировки. Так, я забыл указать по иммобилайзеру, э, стоимость его порядка 2000 гривен и монтаж где-то порядка э, 6, от 600 до 700 гривен. Реле блокировки. Э, в Реле блокировки подключается к иммобилайзеру и может блокировать разные, скажем так, устройства автомобиля. Э, Некоторые модели иммобилайзеров поддерживают до 4 реле-блокировки. Что может блокироваться? Это может блокироваться подача топлива, то есть реле блокируется, топливный насос. Может блокироваться зажигание, то есть отсутствие зажигания, может, чтобы автомобиль не заводился. Еще несколько, скажем, на усмотрение, в зависимости от модели, еще несколько видов блокировки. Стоимость реле... реле блокировки есть двух видов. Это проводные и бесконтактные. Приблизительно их стоимость где-то 1900 гривен за один. Монтаж составляет где-то 600 гривен. Четвертый пункт. Четвертый пункт. Это так называемая сирена. Сирена, которая, функция сирены, это когда авто, в автомобиле сели, пытаются завести, но при этом не ввели пароль и сдается звуковой сигнал. Отключается сирена путем ввода все таки правильного пароля и, и, и, скажем так, больше на функции отпугивающую делает и привлечения внимания к автомобилю. Сирены есть разного, порядка от 500 до 1000 гривен. Монтаж в среднем 200, 200 гривен. Следующим пятым пунктом это так называемая тревожная кнопка. Тревожная кнопка имеет маленький размер, устанавливается в, в автомобиль в незаметных местах и подключать к gps трекеру Функции тревожной кнопки, когда это используется? когда Угон автомобиля осуществляется с помощью вооруженного ограбления или какой-то нештатной ситуации. То Водитель автомобиля может нажать тревожную кнопку и с помощью GPS устройства можно увидеть его точное местонахождение. Данные сигналы могут исходить и приходить к родственникам, в службу охраны, в страховую службу или в службу диспетчерского центра системы мониторинга. Данные, скажем так, 5 пунктов, я их подведу чертой, э, стоимость кнопки там порядка 200-300 гривен, ну и монтаж где-то тоже 200 гривен. данные, скажем, э, данный функционал, это минимальный, минимальный, который необходим, что бы я еще рекомендовал как дополнительно, да, дополнительное, скажем так, средства защиты. В принципе данного набора уже достаточно. Да? Но что еще можно скажем так, признавать дополнение? Я бы порекомендовал два пункта. Он является дополнительным, не обязательным, но тем не менее он поможет добавить еще надежности в вашей охранной системы. Механические средства блокировки. Первое это блокировка капота автомобиля в первом случае в начале разговора я перечислял когда вторым действием гонщику нужно открыть капот автомобиля в ситуации не предусмотрена дополнительная блокировка автомобиля капот открывается без ключа просто нажав рычажок внутри автомобиля и капот открывается установив установив данные скажем так Дополнительную блокировку капота это нужно уже с помощью дополнительного ключа или дополнительного кода его разблокировать. Э, капот в автомобиле открывается не часто, поэтому скажем, можно этого, этой, и скажем так, эту функцию применить. есть б, Давайте я скажем, объединю два этих пункта. Еще есть блокировка блокировка коробка передач это тоже с помощью ключа блокируется механический коробка передачи и с помощью дополнительного ключа иммобилайзера соответственно можно это блокировать коробку передач с одной стороны это неудобно каждый раз вставлять дополнительный ключ и скажем так разблокировать эту коробку но как минимум оставляя машину на ночь или уезжая куда-то, это можно делать. Приблизительная стоимость, значит, есть универсальные, универсальные скажем, блокираторы, а есть под конкретную марку, модель автомобиля. Приблизительная стоимость блокировка капота составляет 2700 гривен. Блокировка это универсальный Универсальный в районе 2700, а в зависимости от модели, там уже идет на дорогие модели, доходит до 4-5 тысяч. Вот, назовем здесь 5000 э, Блокировка коробки передач тоже, э, вот здесь уже непосредственно под каждую модель индивидуально. Стоимость их тоже варьируется от 3000 до 6000 гривен. Применив, подытожим, да, применим данные технологии, данный, скажем так, незамысловатый, недорогой комплект оборудования, даже, даже до, до этого пункта, да, мы получим надежную защиту да, в большинстве э, случаев угона, которые мы перечислили. Поэтому всем рекомендую это делать, потому что это по сравнению со стоимостью автомобиля это совсем незначительная сумма. С вами был Алексей Пузняков, вы на канале все про GPS мониторинг компании WUST. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось данное видео ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях